Пойдемте по циклу сделки и задача первого звонка. Для нас в компании на сегодняшний день первый звонок и первый контакт – это самая основная работа агента по недвижимости, как бы что ни казалось. То есть это тот момент, когда мы улаживаем все, что нам говорит клиент, мы должны выполнить вот три основные цели, которые у нас есть на первом этапе сделки. И это самая большая работа. Если эти три задачи не выполнены, не достигнуты, то чем дальше мы тащим клиента по лестнице, тем больше он сопротивляется. Если что-то не доделали, он начнет сопротивляться, например, в момент подписания договора или перед подписанием договора, или после просмотра говорить «я подумаю», и вы не можете вытащить из него ни одного нормального, адекватного возражения, которое вообще, в принципе, можно было бы было уладить. Первая задача – наладить контакт. То есть, в принципе… Смотрите, когда человек принимает какое-то большое, сложное для себя решение, а продажа и покупка недвижимости – это все равно, знаете, операция с самым дорогим из материального, что есть в жизни человека, большинства людей. Самое страшное, что для большинства людей – потерять квартиру, купить недострой, потерять эти деньги. Некоторые, в принципе, за жизнь один раз способны купить себе квартиру и больше не способны этого сделать. Как вы думаете, нужен ли ему в этот момент а, просто квалифицированный человек или ему нужен друг? Наверное, друг ему нужен больше. Согласны? Так вот, наладить контакт. Просто хотя бы, чтобы вам было с ним приятно и ему с вами было приятно. Следующее. Выявить потребность. Вот это ключевой шаг. И с выявлением потребности, с одной стороны, все очень понятно. Да? Все понимаем, что надо опросить. Что вы хотите? Однушку, двушку, трешку. Это, допустим, коммерческая недвижимость. Это земля, это первичка или вторичка. Какой у вас бюджет, чем вы располагаете, нужен ли там военная ипотека, какой район, детский сад, как вы будете жить, эксплуатировать, для инвестиций, либо для проживания, либо для съема. Ну, То есть понятно, да, это мы вот спрашиваем, но порой 80% клиентов нам отвечают очень странные вещи. Мы сейчас по поводу этого с вами поговорим. И следующее, продать себя как эксперта. Это тоже нужно сделать на первом звонке. Очень хорошо приводить примеры, я очень часто привожу, на отношениях между мужчиной и женщиной. Вот мужчины — это люди, которые такие, они вот, в общем, внимание свое умеют рассредотачивать сразу. Допустим, они заходят в ресторан или в бар, и они видят сразу всех женщин, которые более-менее или менее им интересны. И они умеют, знаете как, воспринимать информацию, из разных источников. Вот наш клиент делает то же самое. Он позвонил вам, вам, вам, у вас оставил заявку, у вас оставил заявку. Наша задача на первом звонке э, добиться того, чтобы он принял решение, что временно поиск остановлен. Вот как мужчина принимает решение в отношении того, что я с этой женщиной готов попробовать, то есть это не говорит то, что я на ней женюсь, она будет матерью моих детей. Я временно прекращаю на какой-то промежуток времени поиск. Вот нам нужно сделать то же самое. Чтобы вы продали себя как эксперта Именно в первом звонке. И тогда вы понимаете, что количество обходов или параллельной работы с другими агентами, этого будет меньше. И опять же, и мужчины, и женщины, когда вы уже становились на каком-то партнере, вам с ним интересно, хочется общаться, сложнее ли ваше внимание привлечь извне, если вдруг рядом будут ходить интересные потенциальные еще какие-то партнеры? Вы уже остановили свое внимание, правильно? Сложнее. Вот то же самое происходит с нашим клиентом. То есть, да, до него будут пытаться достучаться другие агенты, ваши конкуренты. Возможно, его будут даже звонить там из офиса застройщика и предлагать какие-то интересные предложения. Но он уже остановился, он уже принял какое-то решение. Это три задачи ключевые. Сейчас мы их разберем, потому что первый звонок в нашей компании – это самый основной шаг. Сделав его, вся ваша сделка дальше пойдет гладко.